Приветствую! Меня зовут Иван Бардов, и я юрист по интеллектуальным правам. И сегодня я хотел бы поговорить про доказывание авторства в отношении фотографических произведений, или же по-простому в отношении фотографий. Очевидно, чтобы доказать это самое авторство, нужно предоставить доказательства. А вот какие, мы сейчас подробно и обсудим. Ссылки на нормы закона, иные нормативно-правовые акты, а также примеры из практики будут всплывать на экране. Примечание номер один. Речь идет про право Российской Федерации. Примечание номер два. Поскольку все объекты авторских прав регулируются в Российской Федерации одними и теми же нормами, то все сказанное дальнейшем применимо в том числе и в отношении других объектов авторских прав, например, музыкальных произведений, литературных произведений, произведений дизайна, программ для ЭВМ и так далее. Прежде всего, хотелось бы закинуть камень в огород секты свидетелей депонирования. Дело в том, что ни большое красивое свидетельство с большой красивой синей печатью, ни депонирование в библиотеке Конгресса, ни использование блокчейна, ни даже удостоверение именем Илона Маска с Марса сами по себе не гарантируют того, что задепонировав произведение, вы сможете доказать, что произведение непосредственно ваше, что вы являетесь его автором. Почему? Отвечаю. Дело в том, что в российском процессуальном законодательстве установлен следующий принцип. То, что ни одно из доказательств не имеет заранее установленной для суда силы. То есть, ни одно из доказательств не имеет какого-либо приоритета над остальными и не может быть и таким козырем, который можно извлечь. И на основании этого козыря можно сразу же сказать, что судебный процесс вы выиграете. Нет, такого не бывает. Именно поэтому наивно полагать, что получив какое-либо свидетельство о депонировании, вы сможете себя надежно защитить от каких-либо неприятностей в будущем. Кроме того, как разъяснял пленум Верховного Суда Российской Федерации, отсутствует исчерпывающий перечень доказательств авторства. Иными словами, чем больше доказательств хороших разных, тем больше шансов убедить суд в своей правоте и, следовательно, выиграть судебный спор. Ну а теперь по порядку. Первое. Исходные материалы. Поскольку сейчас мы говорим про фото, это значит, что у автора практически всегда есть оригинал в большом или не очень большом разрешении. Этот оригинал неплохо бы сохранить и а, хранить в надежном месте, а лучше в нескольких. Для использования в блоге, на личной странице в социальной сети и так далее всегда можно использовать уменьшенные, обрезанные или иным образом обработанные копии файлов, таким образом, Исходный, необработанный оригинал в большом разрешении всегда остается у автора. И это можно использовать в том числе в качестве доказательства авторства. В случае спора об авторстве всегда можно предоставить оригинал в большом разрешении. У автора он будет в большом разрешении, необработанный, необрезанный. А у нарушителя нет. Такая позиция в том числе и поддерживается Верховным судом Российской Федерации, который указывает, что авторство лица – может быть подтверждено в том числе предоставлением необработанной фотографии. Кстати, отсутствуют какие-либо требования о том, что нужно предоставлять сырые файлы, так называемые RAW файлы, ну или по провинциальному RAW файлы. Практика показывает, что вполне успешно можно защищать свои права и доказывать авторство в отношении тех фотографий, которые были сделаны непосредственно в JPEG и в том числе вообще на камеру мобильного телефона. Следующий вид доказательств классический для фотографов «водяной знак» или «watermark». По смыслу гражданского законодательства водяной знак – это ничто иное, как указание авторства на оригинале или экземпляре произведения. Закон в Российской Федерации устанавливает презумпцию авторства лица, указанного в в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. Это значит, что пока не установлено иное, то автором считается именно то лицо, которое указано в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. Указывать авторство таким образом можно любым удобным способом. Можно указывать имя и фамилию, можно указывать э, фамилию и инициалы, можно указывать никнейм. Но, разумеется, чем ближе данные будут к паспортным, тем проще, в случае чего будет доказать непосредственно свое авторство. Потому что иногда могут возникнуть вопросы, что, например, Destroyer 666 – это и есть условный Иван Иванов. Указание Знак охраны авторских прав – это право, а не обязанность лица. В отечественной практике указание знака копирайта везде появилось посредством копирования западного подхода, поскольку имелось требование о том, что для тех произведений, которые были опубликованы до 1 марта 1989 года, нужно было указывать уведомление об авторстве, так называемый копирайт notice. При этом удаление информации об авторстве, то есть удаление вот этого водяного знака, в котором указаны фамилия и имя автора, это также является отдельным нарушением, и за это можно взыскать отдельную компенсацию. Кроме того, если стремясь удалить информацию об авторстве, нарушители фото обрезают, то есть делают его еще меньше размером, это дополнительно упрощает доказывание авторства при помощи большого полноразмерного экземпляра, который хранится у автора. Следующий способ – метаданные EXIF. Практически все современные камеры, а также мобильные телефоны позволяют автоматически сохранять метаданные, в которых указываются параметры снимка, дата снимка, а также могут быть указаны данные об авторстве. Соответственно, игнорировать такую возможность абсолютно не стоит – и желательно строить свое устройство таким образом, чтобы данные об авторстве вносились после каждого снимка. А, разумеется, можно это сделать и после непосредственно обработки фотографии, но лучше это сделать сразу же, чтобы потом, в случае чего, не забыть. При этом нарушители, когда копируют фотографии, нередко не удаляют эти метаданные, тем самым еще облегчают доказывание авторства. В таком случае достаточно просто зафиксировать сам факт нарушения, а также зафиксировать содержимое метаданных спорного файла. Следующий способ. Публикация произведения под своим именем. Можно опубликовать фотографию под своим именем в своем профиле в социальной сети, на личном сайте, на каком-либо фотостоке и так далее. В целях доказывания авторства в случае спора вы всегда можете сослаться на эту запись, например, в социальной сети или в каком-либо ином сервисе и подтвердить, что у вас имелась эта фотография на определенную дату. При этом, опять же, фотографию публиковать можно несколько уменьшенную, обработанную и с водяным знаком, содержащим сведения об авторстве. При этом суды вполне себе принимают такие доказательства. Помимо непосредственно скриншота этой записи в социальной сети или каком-либо другом сервисе, эту позицию можно усилить, например, сделав снапшот при помощи сервиса archiv.org, чтобы точно не пропало. Следующий способ не совсем очевидный. Это резервные копии. Резервные копии – это не только средство сохранения своей работы и своего ментального здоровья в случае выхода из строя оборудования, но в том числе и способ доказать временной приоритет в отношении объектов авторских прав. Под временным приоритетом подразумевается возможность доказать наличие у автора этой фотографии на дату, предшествующую началу использования этой фотографии нарушителя. При загрузке файлов в какое-либо онлайн хранилище, например, в Google Drive или Яндекс Диск, многие сервисы фиксируют дату такой загрузки. И это в том числе тоже можно использовать как доказательство. Также можно воспользоваться обычной электронной почтой. Например, фотографии можно отправить с одного своего ящика, например, на... Google Почте на другой свой ящик на Яндекс Яндекс.Почте. Таким образом, не только создается резервная копия на двух разных серверах, но и будет непосредственно запись об отправке, которую в том числе впоследствии можно использовать как доказательство. Но поскольку сегодня практически все имеют несколько адресов электронной почты, пользуются различными облачными хранилищами, то было бы досадным упущением не использовать такую возможность для усиления своей доказательной базы. Последний способ, который хотелось бы сегодня рассмотреть, это депонирование. Депонирование упоминается в последнюю очередь, поскольку этот способ неизбежно связан с финансовыми затратами. И к тому же некоторые организации, которые осуществляют депонирование, откровенно обманывают своих пользователей. Но об этом поговорим отдельно, в другой раз. При этом есть вполне себе добросовестные депозитарии, которые не разбрасываются громкими лозунгами и не вводят авторов в заблуждение. В любом случае необходимо проверять организацию депозитарий, насколько она надежная, давно ли существует, какие лица являются создателями, как она взаимодействует с автором. Ценность депонирования будет равна нулю, если в тот момент, когда нужно будет получить свидетельство о депонировании, организация уже не будет работать. Еще раз хотелось бы напомнить, что депонирование не является регистрацией авторских прав. Авторские права, подчеркиваю, авторские права, можно зарегистрировать лишь в отношении программ для ЭВМ и баз данных, и все. При этом даже такая регистрация не является обязательной. Свидетельство о депонировании не является правоустанавливающим документом, и потому оно не должно быть единственным доказательством. Если вы имеете только одно единственное доказательство в виде свидетельства о депонировании, то, скорее всего, вас будет ждать провал. Перечень способов доказывания авторства в отношении фотографических произведений, который был рассмотрен в этом видео, ни в коем случае не является исчерпывающим. Были рассмотрены наиболее простые и незатратные способы доказывания. Поэтому сюда сознательно не включен, например, такой способ доказывания авторства, как использование простого лицензионного договора, в котором были бы идентифицированы объекты авторских прав. Также сознательно не был включен такой способ доказывания, как при помощи свидетельских показаний. Как отмечалось, во многом сказанное выше справедливо в том числе и в отношении любых других объектов авторских прав. Напоминаю, что ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной юридической силы. И именно поэтому нужно использовать как можно больше хороших и разных доказательств. Чем больше доказательств, тем проще будет убедить суд в своей правоте в случае спора. Ссылки на мои статьи по теме, как всегда, в описании. Если это видео было вам полезно и вам понравилось, то я очень рад. Благодарю за внимание.